Последняя туча рассеянной бури, одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день, одна день. Довольно, сокройся, пора миновалась, Земля освежилась, и буря промчалась. И ветер, лаская листочки древес, Тебя с гонит, нет. Ты сдавала таинственный гром, И алчную землю поила дождем. И алчную землю поила дождем. Довольно, сокройся, пора миновалась, Земля освежилась, и буря промчалась. Тебя с успокоенных годик Довольно, сокройся, пора навалась, Земля освежилась, и буря промчалась. И ветер, лаская листочки древес, Тебя с успокоенных гор.